Нам понадобится шестигранник на 4 мм Ну или бита на 4 мм Ключ на 19 Тонкая отверточка И возможно в зависимости кому надо откручивать Саму гайку с форсунки кому не надо Какой-нибудь хитрый ключ Вот такой На 17 обточенный Чтобы можно было Подлезть И свернуть такие варианты первым делом снимаем топливную обратку обратка снимается вот этот грибок вытягивается на себя вот вот эти вот упорчики держатся а грибок вытаскивается вот таким образом он выщелкнулся потом снимаете имейте ввиду тут стоит уплотительное колечко уплотительными резиновая Производитель рекомендует после снятия их менять. Я не знаю, три раза снимал, вроде не течет, и слава богу. Далее снимаем вот этот хитрый немецкий разъем. Опять же, как говорил ранее в видео, утапливаем, отщелкиваем и поднимаем кверху. Убираем в сторону. Все это дело. Далее. Откручиваем трубку от топливной рампы. Ключом на 19. Что-то можешь Да сейчас не критично. Таким образом. Откручиваем вот эти 4 болтика на 6. Мертку. После того, как открутили 4 болтика, поднимаем вот эту крышечку. таким вот образом действуем аккуратно без великого фанатизма подняли и прокручиваем ее вправо для того чтобы у нас был болт для двух гаечек на 10 чтобы открутить снять крепление самой форсунки пауза Значит, Для того, чтобы снять форсунки Некоторые пользуются Обратным молотком Откручивается вот эта гайка Накручивается сюда приблуда И С помощью удара вытаскивается У меня форсунки не вытаскивались Где-то 1060-1080 Сейчас попробуем свернуть Без обратного молотка Тут гайку мы не ослабевали Она затянута Тут подвытащили, естественно. И начинаем прокручивая за трубку и одновременно на себя подавая вытаскивать форсунку. Примерно что-то вот таким образом. Вот видите, никакой обратный молоток. Ничего иное другое нам не нужно. Одно колечко уплотнительное на замену, второе уплотнительное резиновое колечко на замену. И не забывайте про обратку. Третья под замену. Согласно заводу-производителю. Сними здесь.